Яу, яу яурой Йоу А ребят, всем привет! Вы мои котята, вы мои ребятят. Йоу, Москва. Москва, мистер Шама. Yo. Прямой эфир, дед. Прямой эфир, крошка. Половина половина подобачены да. Где Денис? А где денис -то? Москва, встречай. Легенду русского рока. Прилетели, да. Угу. Uh -huh. Тюльпан. Тюльпан. Мастерица, ребят. Тюльпан сделан, полностью. Пан почти готов. Это офигенно наоборот. Я-я. Мы прилетели. Здесь детки. Здесь детки, пацаны. Я старый больной пес. Диос, привет, Диос. Я в Москве, ребят. Сегодня съемки клипа с елкой, со звонки. Увижу этих легенд живую, пожму руку. Может даже в щеку поцелую кого-то. скорее всего. Альбом вот-вот дропну, ребят, его мастерят. Все песни готовы. Фиточки для моих ребятят. Спасибо всем, кто был с нами. Люблю вас, ребят, люблю вас. Все нервы истратили, все было немного они а не закончились ребят я снова с вами привет привет да, а что, куда ты меня ведешь зачем ну вот давай сюда да, ребят ну жесть у нас короче э -э водитель перепутал аэропорт Придется его ждать, если еще несколько часов в аэропорту. Это жесть, ребят, это жесть. Здорово, здорово, брат. Да, я в Москве. Жестоко, ребят. Ветечек, привет, брат. Все хорошо с Викой. Ой, ребят, сейчас альбом. Дропну альбом сейчас. Посмотрим. Полетаю. Короче, жесть. Жесть. Бегемот в шоке сидит, голодный. Жестоко, ребят, жестоко Я думал, мы сейчас приедем Тачка подъезжает, я как легенда Сажусь в нее с пацанами Едем Получилось, что мы ждем водилу Колечек, привет, брат Саню Шабли я встретил в аэропорту Коль Поговорили, кто круче, Фергюсон или Хабит? Ладно, ребят, поехал я по делам. Mm. Куплю сейчас какой-нибудь блинчик себе, наверное, с колбаской. Который дороже Ростова аэропорта. Mm. Лучше ЦГБ ростовского, ребят, ничего нет. Mm. Олег Овчаров из Зернограда, Привет. Такие дела, ребят. Давайте 400 человек набираю и все ухожу, ухожу. Если сейчас 400 набирается в эфире, то делаю реально сейчас что-то. Что ну такое что-то интимное, более горячее, терченное. Короче, жестоко, ребят, жестоко. Я не хотел этого, вы тоже.